Кто смотрел прошлое видео, помнит, что у меня из-за сварки там появилась деформация, что согнуло стальной лист 10 миллиметров толщиной, Он потому что катет шва очень большой был и, соответственно, напряжение очень высокое. У меня сейчас есть кровельная горелка, баллон с газом, купился вот такую вот зажигалочку. Сейчас попробую уже в деле. Значит, зимой я уже это говорил, пробовал, так чисто поигрался чуть буквально несколько минут. Снег топит она хорошо. Вот, сейчас надо попробовать уже посмотреть, как она будет плавить, Че, не плавить, а просто прогревать металл. плавить мне его не надо. Вот. ладно, сейчас посмотрим, как что будет. надо еще обложить саму саму я его вытащил на улицу на площадку, сейчас обложу боем газобетоном, чтобы тепло не терял. Ну и уже будем дальше прогреть. Так, ну, Собственно говоря, пациент. Видно, вот как повело пластину от сварного шла. Сейчас попробую прогреть горелкой. Ну, пропановый такой. То есть не кислородный резак, а просто кровельный. Сейчас обложу обрезками вот этого газобетона, кирпичами, чтобы тепло не уходило начну греть потом ну, она прогреется сколько-то минут хорошо мы это несколько часов надо делать ну, не уверен я что получится у меня все греть несколько часов и может быть я там или кувалда или ломиком просто подправлю в горячем состоянии чтобы напряжение были меньше а, ну, сейчас это все обкладываю по факту покажу так, ну, вот, так вот обложил как-то Конечно, оно не герметично, там и щели, и все это есть. Вот. Но более-менее тепло будет держаться. Ну, посмотрим, по факту что будет. Сейчас достану горелку, прогреют все. Чуть-чуть, чтобы -чуть. там не тоже сыроватое. Потом уже дам на полную газ. Ладно. Вот такая вот горелочка у меня кровельная. Дима уже попробовал ее один разок. Ну, снег топит хорошо. <смех> вот. Э -э значит, я пред предполагаю вот так ее сюда поставить. Соответственно, эту полость все прогреть и посмотреть, как чего будет. Это уже по факту сейчас посмотрим. Сейчас осталось только вытащить баллон и можно уже начинать. Хорошо, возможно, получилось заснять тот момент, когда горелка я прогревал балку. В общем, сейчас этот, вставлю пару фоток. Получается, по цветам, если по табличке смотреть, ну, какой цвет начинает излучать материал при заданной температуре, ну, градусов до 700-800, до получается, где-то раскалил, если так вот посмотреть вот. Но, к сожалению, по времени выдержать не смог, сколько нужно. Но это будет уже в следующий раз прогреваться все. В общем, не знаю, сколько минут 20, наверное, я сейчас жег. Понятное дело, что это не особо правильно все было сделано. Но хоть более-менее я хоть посмотрел, получится у меня вообще температура это достичь или нет. И хоть чуть-чуть, наверное, все-таки ну, отпустился шов вот этот сварной. Она как была поведенная, по-моему, так и осталось. Кстати, может чуть меньше даже стало. Кстати, во время отжига разлетался вот эти вот. Разлетались газобетонные осколки. Он лопался, вот видно. Ну, там что в нем влага была. Ну, я знал, что так будет. Оно вот еще остывает. Прям так чувствуется жарком. Жар, жаром пышет немножко. В общем, пока жег, кстати, у меня же баллон заведенел. Ситеиний. Вот лед. Дочь попадает и замерзает. И давление упало. Я ставил две с половиной атмосфера, а упала до одной. <свят> вот. В общем. Вот такой у меня баллон, это 10 литров. Люденький маленький. Ладно, сегодня уже ничего, наверное, не буду. С этим всем делать. Так, закрываем. Ить. И спустить газ надо с горелкой самой. все Ладно, Ой, наступил. Ладно, короче, Сейчас тогда оно остынет все, это часа два еще остывать будет, наверное. я сейчас дождик наросит небольшой. Конечно, это все неправильно я сейчас делаю. Но уже кинул все в корзину шамотный кирпич и обычные вот такие вот кирпичи тоже. Такие вот. сделаю тогда, ну типа как печки, туда угли с поддувом, чтобы целиком отжечь эту штуку тоже когда и уши будут все приварены все приварено будет тогда вот, это была чисто как пробная такая штука ладно сейчас как остынет посмотрю что буду с, с ней делать покажу еще включусь разгреб уже кучку вот эту теплоизоляцию получилось что так вот серебристо розовый такой налет появился ну, это как окисление уже есть, как ржавчина по сути трескался кстати не газобетон тепленький просто обычный отрезкался вот это вот бетонная сама площадка кян получилась вот. сама конструкция сейчас где-то ну, рукой можно докоснуться но будем держать градусов может 50 60 не больше вот. По цвету видно, вот докуда она прогревалась. Вот до сюда. Вот. Конечно, особо не выправилась. Но, в этом случае, я смогу сейчас ее как-то или с кувалдой, или ломом подогнуть. И уже более-менее можно будет все ставить. Надо будет все также же прогреть. Все шуи по-хорошему. Вот. Но этот я хотел прогреть, потому что ну прям согнуло фланец. А баллон до сих пор, кстати, холодный. Уже сейчас где-то прошел время. И он до сих пор в ледышко. До сих пор. Вот видно лед прям налить на нем. Ну, так что вот так. Ладно. Вечер, короче, распогодилось уже. Небо практически так без, безоблачное. Когда вот я снимал кадры как прогревал этот балку эту, то в этот момент шел снег с дождем вот в общем этот сейчас уже собираюсь домой особо не помогла вот эта вот термическая процедура то есть вот этот вот фланец он как был изогнут, и так и остался, это надо прессом скорее всего делать будет ну ладно сделаем кстати сейчас покажу что стало с бетоном вот так вот выключился бетон, видно вот эти вот камушки вот эти все, их не было, это вот именно. Он добрался тогда воды из-за дождей, вода вскипала и получался как бы такой паровой взрыв в миниатюре и разбивал, разрывал бетон. А сами газобетонные блоки, за которые боялся, они, кстати, вообще, с ними ничего не случилось. Ровно как с кирпичами. В общем, на этом это видео я буду заканчивать, наверное, уже. Вот. Сейчас в виду последних событий. Не знаю, может быть, я вообще на YouTube не буду ничего заливать. Буду заливать только исключительно в ВК. Посмотрим. Но. Не знаю, посмотрю. Может, буду дублировать. Ну, просто немножечко так хочу больше в ВК перейти. Ладно, всем спасибо за просмотр. Пока.